В этом видео я хочу с вами поделиться о том, как начать женщинам тренироваться старше 40 лет. И эта идея возникла неспроста. Дело в том, что, казалось бы, все просто. Встал, пошел в зал и тренируйся чем хочешь. Все, конечно, зависит от целей. Если это просто для того, чтобы поддержать свое здоровье, это может быть обычные занятия групповые, это может быть занятия йога, это может быть стретчинг, растяжка и так далее. Но если все-таки вы хотите поддержать мышцы в актуальном состоянии, чтобы они были в тонусе, то это, конечно, необходимы тренировки более серьезные в тренажерном зале с отягощением. Почему? Да потому что это я испытала на себе после того, как стукнула 40, несмотря на то, что... У меня всегда была нормальная масса тела, и я периодически все-таки всегда занималась спортом. Но после 40, несмотря на то, что гормональный фон был нормальный, замечательный, фигура стала претерпевать изменения. поэтому возникла идея, как бы все-таки сохранить мышцы и фигуру в хорошем состоянии. Потому что не только лицо говорит о, жен... о возрасте женщины, но и, конечно, такие части тела, как, например, трицепс висящий сразу выдает женский возраст и так далее. Ну и возник вопрос, как же можно тренироваться? Конечно, мне повезло, что у меня есть супруг, который занимается спортом, который мне может подсказать... Какие, как делать упражнения, как правильно э, тренироваться. Плюс у нас есть э, друг в семье, который является профессиональным тренером, и он тоже мне составил на первых порах э, программы тренировки, но тем не менее э, я все равно заходила на youtube, задавала в поиске, как же тренироваться женщине старше 40 лет и больше всего меня прикалывала такая ситуация, когда об этом говорили молодые девочки или молодые мальчики в районе 20 лет, э, что Старше 40 лет, можно заниматься только какими-то легкими упражнениями, с гантельками 2-3 килограммы есть много витаминов. Все. Это совершенно не так. Вот об этом и я хочу с вами поделиться. Ну, все правильно сказала да, Наталья. Здесь все зависит от задач, потому что они решают абсолютно все. Если наша задача просто сохранение здоровья, Нормального тонуса кожи, со свежести И просто чувство высокого жизненного комфорта Это, скажем так, одно Другой вопрос, когда С возрастом, ну, каким-то средним возрастом да, Начинают там биться появляться По поводу того, что э, В молодости тело было подтянутое Особенно, если девушки занимались спортом Были красивые, потом роды, беременность Пятые, десятые И, глядь она наступила там 40 лет, 45, и в зеркале не очень-то себе это нравится, а хочется понравиться супругу, хочется в обществе как-то появляться, красивую платье надевать, и хочется увидеть свою, свою фигуру совсем в новом свете. Тем более, что сейчас огромное количество мотивирующих роликов появился тренд значит на красивое тело красивую фигуру и женщина тогда смотрит себя не так как это было раньше раньше ну как бы стройная ровненькая там целлюлита нету все уже красавица все сейчас конечно да очень сильно планка повысилась хочется кроме всего этого прочего иметь еще красивое тело, что называется и вот если есть такой если есть амбиции такие есть желание то тут конечно подход так иной и наверное возраст старше 45 лет для достижения таких целей наверное, самый лучший я сейчас сложу свою концепцию этому, как это вижу я значит почему самый лучший ну потому что во-первых есть сила физическая то есть это даже не средний возраст это по ну параметрам Всемирная организация самоохранения. Это молодость еще там до 45 лет, это молодой возраст, там старше 45 средний наступает, но ну, и то, это только средний, да, то есть это даже не пожилой никакой. То есть есть сила. Молодость говорит о том, что э, можно ну, испытывать большие физические нагрузки. Для этого готовы и кардиореспираторная системы, и мышцы готовы, но. А, уже в этом самом возрасте, ну, мы будем говорить как два доктора, как например, супруга доктор и я, и мы говорим, как говорится, без купюр. Уже репродуктивный возраст, в принципе, для, для большинства женщин закончен. Ну, конечно, есть, конечно, женщины, которые рожают более поздно сроки, но абсолютно и большинство уже не планирует да, беременность. И вот э, в связи с этим э, можно поставить себе высокие э, э, задачи, с чем это связано. С изменением, прежде всего, гормонального фона. В чем, в чем суть? Дело в том, что активное занятия спортом и большие физические нагрузки, они повышают уровень тестостерона, который есть как у мужчин, так и у женщин. У женщин, конечно, в меньшем количестве. У, ну, у мужчин в большем Но у мужчин точно так же присутствуют Эстрогены, женские половые гормоны То есть мы как и не я Мы друг друга присутствуем да? вот, Но только более что-то выражено. Вот. Так вот, и соответственно Для женщин тестостерон Это на самом деле очень хороший гормон Для красоты вот. Если например, эстрогены хороши Для сердца Они женщинам женщин, Не позволяют с Дольше молодым быть, то тестостерон он позволяет именно повышать тонус кожи, тонус мышц. А подтянутые мышцы, хороший тонус кожи, это сразу молодость. Это, это сразу же все разглаживается, все подтягивается, тасанка меняется. Меняется так называемый тургр вообще кожи. Все разглаживается. Подтянутость она выражается абсолютно во всем. В осанке, в положении плеч, в спине. И э, многие, э, значит, э, скажем так, ну, молодые фитоняшки, ну это мы же откроем тайну, которая, наверное, не является самым тайной. Для того, чтобы подготовиться к выходу на подиум и на соревнования, они специально, фармако -э, фармакологическими какими-то методами повышают уровень тестостерона, собственно. Но это если профессионалки, понимаете, они его специально повышают, да, вот, что делается. На самом деле, в принципе, достаточно просто и серьезно заниматься со спортом, сам, тяжело заниматься, чтобы уровень тестостерона повысился. И вот если женщина не планирует значит, больше беременности и роды, то ей можно заниматься спортом очень тяжело, потому что чаще всего противопоказаниями со что является то, что да подожди, зачем тебе тренироваться тяжело, зачем тебе ворочать большие веса, да тебе еще рожать, для пятой десятой. В общем, есть какие-то другие проблемы. Они, конечно, надуманные, потому что да, спортом серьезно можно заниматься. И с молодым совершенно... Же, те да. же фитоняшки, они, они выступают, ты тяжело да, и рожают. И рожают, и рожают, и рожают. Да, даже профессионалки, э, спортсмены наши, эти бегунь, бегунь, там, там олимпийские да. чемпионки, они все нормально рожает и все такое прочее но здесь просто когда уже за 40 этот психологический барьер скажем, убирается полностью то есть можно посвятить время достижению своих целей и достижению таких амбиций а ведь на самом деле помните до да, поговорка 45 бабы ягодка до пять и после 40, то, понимаете, это тот возраст, который раньше считался для женщины, в общем-то, ну, как-то уже чуть ли не началом какого-то конца, говорили, 40 лет бабе век, ну, это, это все русские с ними поговорят. сейчас абсолютно не так. Сейчас вы сможете посмотреть на тактрис, с вами, были в русских спортсменок разных, вот но иностранных в основном, которые там админирующие ролики, с ними записывают по фитнесу, как они прекрасно выглядят, и когда, вы так, так узнаешь, что им, там за 40, некоторым за 50, а посмотрите, например, ну, бразильские конкурсы красоты, как среди они среди называются, бабушек. Судас, среди бабушек, это просто фантастика, там выходят женщины, которым за 50, за 60, даже 70 лет, вы не дадите им и 40. И, конечно, кто-то скажет, да, там косметика, пластика. Ну, имеет место быть, имеет место быть. Но без упражнений, без физических это все равно невозможно. И понимаете, любая пластика – это компенсаторное замещение того, ну, э, почти всего того, что можно добиться просто здоровым образом жизни и занятием э, со спортом. Вот, что я, э, значит, имел в виду, когда говорил о том, что самое время после 40 заниматься серьезно и тяжело. Тут еще, конечно, некоторые, кто и задумывается о том, чтобы начать заниматься более серьезно, скажут, да ведь уже после 40 куча всяких болячек и прочее. Вот мы, как два врача, вам серьезно говорим, что какое бы ни было заболевание у человека, хоть у мужчины, хоть у женщины, при правильно подобранной программе, при правильно подобранном типе тренировок, тренироваться можно при любом заболевании абсолютно. Единственное, что, к сожалению, у нас в России... Это, может быть, со стороны ближнего зарубежья, скажем так, это не развито. И, к сожалению, зачастую врачи, они сами очень плохо разбираются в физической нагрузках, вообще очень сами далеки от спорта и, и выглядят не очень хорошо, поэтому всегда очень трудно найти, скажем так, и тренера бывает, что они разбираются вот в этих всех тонкостях, и поэтому трудно бывает действительно кому-то подобрать определенный тип тренировок. Но это возможно ну поэтому я может перебью mm -hmm. что я порекомендую есть два подхода серьезных Смотрите, во первых если женщина планирует после 40 серьезно заниматься она должна подобрать себе такого сам, тренера ну не мальчика а какого-нибудь из фитнес-зала то есть он он красивый, молодой, или девочка, которая прекрасно выглядит, если вы поймите. Теми методами, которыми эта девочка достигла своих своих форм, они вам не подойдут. Ни по возрасту, ни по гормональному фону, ни по методам подготовки, которые будут у нее. Прошу прощения, комарики Комарки. летают. Мы находимся сейчас э, в Таиланде на самуи, и, как ни странно, комары есть, хотя их обычно не было никогда. Так вот, эти девочки, они живут э, э, в спортивном зале это, как правило, профессионалки. Они либо профессионалки в области тренерской деятельности, либо профессионалки в области э, со спорта. Они э, выступают, они могут этому массу посвятить свое времени. И поэтому их рекомендации они подают вам только в том в случае, если вы будете жить и работать, как они, когда вы будете близко э, к тем целям, вернее, э, к тем целям, которые поставили, но метод э, достижения целей должен быть такой же, как э, э, с, ну, у этих девочек. Поэтому тренеры подбирайте где по возрасту, по-своему, то есть вы приходите в спортивный зал, ищите тренера, который в возрасте уже в таком, как у вас, и смотрите на его физическую форму, понимаете, он уже лучше подскажет вам, как этого добиться, потому что он уже понимает ну, изменения возрастные какие есть, и, 5, и 10. Что касается э, консультаций э, с доктором, если у вас есть ограничения какие-то, может быть пороки сердца, если есть какие-нибудь э, слабости да, или что-то еще. времени бывает уже ну, либо масса жилиний, либо да, масса так уже, вот, Если вы придете к любому доктору, чтобы он вам посоветовал какую-то нагрузку физическую, что скажет вам доктор? Если доктор спортом не занимается сам, ему проще всего вам это все запретить. Это проще всего. Ну почему? Во-первых, он просто перестрахуется. Во-вторых, он этим он оправдывает, как правило, Гидокары тоже люди, а, свою несостоятельность. Вы э, сами посмотрите, я на коллег договаривать особо не хочу, но, как правило, доктора болеют тем, против телечат. -э, Сидиетологи часто толстые бывают, боропеды, травматологи, у них там ревматит, ну, какие-то там ревматоидные прогресс... э, остеохондрозы, то легкие лечат, курит, как паровоз и так далее. Понимаете, они просто все это дело запретят и ничего не получится. Вот, поэтому вам, если вы спортом заниматься хотите смотрите, серьезно, вам надо подобрать такого доктора, который занимается спортом сам, и тогда он просто понимает ваше желание. Смотрите, там амбиции ваши, он посоветует вам, потому что он сам точно такой же, он понимает, что вы без спорта, он, он без спорта не может, и он поймет, что он вам э, спорт тоже нужен. они живут живу в спортивном зале, то есть я обычная женщина, у которой есть семья, я которой есть Я это дети. подтверждаю, у меня супруга а, такая женщина, она дома готовит, она с убирает. за детьми, она на работе, причем работаю я много, Очень много. 8 часов у меня начинается уже рабочий день, поэтому я стою А домой прижать рано, на то а тоже 8 бывает. Да, поэтому у меня время тоже ограничено, но тем не менее я нахожу время для того, чтобы потренироваться. Главная цель, вот именно с этого все и началось. То есть мы посидели, подумали, в том числе со своим супругом, тренером э, другим, который э, наш друг, профессиональный тренер Михаил. Мы ну, назовем его Мишель Факеев. Михаил Факеев да. Лучший в Иванове тренер. Это была типа, не реклама, это была консультация факта. Вот, мы посидели, во-первых, определились целями, что нужно, и потом составили определенные тренировки. И э, я хочу сказать, что уже я использую достаточно такие серьезные веса. Конечно, кто-то скажет, там, если это смотрит видео, вдруг мужчина, и э, я скажу, что я тренируюсь, что, например, приседаю с весом 50 кг или делаю мертвую вот, тягу с весом 50 кг, каждый. да, но ну, это ерунда. Ну, это... и женщины профессионалки скажут, то, что Ну, тоже профессионалки, да, но поверьте, когда у меня были занятия, я не могла приседать с 10 кг. Начались мои серьезные вот эти зан... тренировки. Регулярно. Регулярные. Регулярные. Э, я не могла приседать с 10 кг. То есть вот такой, во-первых, постепенный подход, плановый подход, э, с правильными э, перерывами, с правильным питанием они, конечно, принесли э, свое, свой результат, и мне он нравится. Надеюсь, что супруга тоже. Ну, конечно, у нас и была такая самая задача, чтобы нравиться друг другу на протяжении всей жизни. Понимаете, слушевные своей близости это очень хорошо. Но когда еще учиться. Мне внешне нравишься друг другу, это тоже важно.